И немедленно возвращайся, ты меня понял? Я сделаю все, как вы приказываете, монсеньор. Mm -hmm. Ну все, давай, пошел. Примите душевым и сердцем все, что нельзя прочесть в этом письме, Аллах. в нашего арсенала, произвело на меня весьма грустное впечатление. Все это оружие очень долго хранилось в сыром помещении, видимо, эти мушкеты уже больше никогда не выстрелят. Что же делать? Как что делать? Заказать немедленно партию новых. Ты, как всегда, прав. Сударь. Да. Немедленно заготовьте приказ о введении нового налога. Слушаюсь, мансеньор. Эти деньги пойдут на укрепление нашей обороны. Конечно. Подождите, мансеньор. Мне кажется, здесь происходит нечто интересное. <связывая> Человек. Сейчас узнаем. Мое почтение, сударь. Ты? Я из людей господина де Монсорро. Как тебя зовут? Не знаю, сударь, я не помню своих родителей, но люди называют меня дьяволом. Дьявол. Ты отличный воин. Стою с десятка хороших бойцов. Держи, маленький дьявол. Благодарю вас, сударь. Идем вещи, нам пора. Что у нас дальше? А это, ваше высочество, наше пополнение. Увы, это все, что удалось собрать в ответственности Ханжера. Да. Ну что ж, все, это меня не очень-то радует. Идем, я хочу посмотреть, как мои люди владеют шпагой. Ну что? Тебе нравится? Да, ну, мне очень нравится. Более того, мне настолько нравится, что я тоже вам хочу кое-что показать. Господа, я прошу у вас минуту внимания. Вы. Сударь, я имею честь атаковать вас. Но редко. Вы вы! Вы! Втроем! Вы убиты, сударь. Покиньте поле боя. Маленький дьявол, подойди ко мне. К вашим услугам, сюда – Ты владеешь вот этим оружием? – Да, сударь. Тебе жарко, смотри, не заболей, ведь ты, наверное, еще не совсем поправился. Ничего со мной не случится, ман-сеньор. Господин граф. – Ну, что еще? Извините, я на минуту. Что видел? Что слышал? Рассказывай. Я сделал все, как вы велели, господин граф. Я слышал шаги и, по-моему, женский возглас. Возглас? Ты слышал возглас? Ага. Значит, она была там. Она меня ждала. Я должен немедленно ехать к ней. Вы все поняли? Я mm -hmm. прошу прощения, майор. Mm -hmm. Да? Но вы были правы. Мне не следовало забывать о ране, которую я получил в схватке с миньонами, не нужно, чтобы меня осмотрел ремень. Как ты не брежен к своему здоровью? Я просто приказываю тебе немедленно улечься в постель. Не хватало, чтобы ты расхворался именно сейчас, когда мне так необходим твой военный опыт. Я прикажу кому-нибудь из моей свиты проводить тебя. Ну, не беспокойтесь, мансеньер. Я просто не хочу, чтобы кто-нибудь из наших людей был свидетелем моей слабости. Потому что со мной мой паш. Он обо мне позаботится. Если сумею защитить нашу любовь, или я убрал у твоих ног. Да, это господин Дебюсси. Наша тревога оказалась на праздник. Извините, мы, по-моему, помешали вам. Я увидела, как Диана быстро побежала в парк, и подумала, не случилось ли чего. Но я получил ваше письмо, Бюсси, и собирался ну, сегодня хорошо, навестить да. вас в Анжере. Но раз уж вы здесь, не поговорить ли нам прямо сейчас? Да, да охотно. Да. Извините, мы ненадолго. Как хорошо, что нам представилась возможность поговорить. Я ужасно рад вас видеть, мой дорогой Бюсси. Должен вам сразу сказать, что у нас с женой нет друг от друга никаких секретов. Жанна мне все рассказала. Примите мои поздравления и позвольте вам дать один совет. Давайте. Избавьтесь вы от этого гнусного Монсоро. При дворе никто не знает о ваших отношениях с его женой. Поэтому, когда вы позже женитесь на Диане, то ни одна душа не заподозрит, что вы сделали ее вдовой, чтобы на ней жениться. Но, к сожалению, есть одно маленькое препятствие для осуществления вашего прекрасного замысла, мой дорогой господин Дессенлюк. Какое? Дело в том, что я дал клятву Диане щадить жизни ее мужа. Ну, разумеется, до той поры, пока он не нападет на меня сам. О, вы сделали ошибку. Вы сделали очень большую ошибку, Бюсси. Ведь если Монсаро раскроет вашу тайну, он убьет вас. Пусть все будет так, как угодно, Господу Богу. Но я не могу нарушить клятву, которую я дал Диане. Ну, а кроме того, вы же знаете двор, мой дорогой сын Люк. Меня просто забросают камнями. Тот, кого все считают чудовищем, на смертном адре покажется ангелом, которого я уложил в гроб. Поэтому я и не советовал бы вам убивать его своей рукой. Смерть Христова. Наемные убийцы? Скверный совет вы мне даете? А кто здесь говорит о наемных убийцах? Тогда что вы имеете в виду? О, ну, У меня есть одна мысль, но она недостаточно созрела, для того, чтобы я мог ей с вами поделиться. Честно говоря, я не больше вашего люблю до хотя у меня и нет таких же причин, как у вас, ненавидеть его. Ладно, бог с ним, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. У вас нет новостей из Парижа? Есть, есть одна замечательная новость, мой дорогой сын Давайте, давайте. Герцог Анжуйский в Анжере. Герцог в Анжере? Он приехал вчера вечером. Так говорили, что он находится под арестом. Он в Лувре. был под арестом в Лувре. Теперь находится в Анжере. Он ухитрился бежать и приехал сюда искать убежище. Смерть Христова. Что ж теперь будет? У вас появилась замечательная возможность отомстить его величеству за все, чем он вам досадил. У герцога уже есть своя партия, скоро будут свои войска. Мы затем тут небольшую, но очень славную гражданскую войну, мой дорогой сын. Дьявол. Я рассчитываю, что вы поработаете шпагой вместе со мной. Против короля? Ну почему? Почему именно против короля? Мы сразимся с теми, кто обнажит шпагу. Против нас. Знаете, мой дорогой бесси, я приехал в Анжу, чтобы подышать свежим воздухом. А не для того, чтобы сражаться против Его Величества. Вы даже не хотите быть представленным Арсеньёром? Это ни к чему. Я не люблю Анжер. Это мрачный и скучный город. Вообще, мне мне здесь не нравится. Я в ближайшее время собираюсь уехать отсюда, в Париж. Почему? Послушайте, Бесси. В этой жизни я дорожу только своей женой, а вы, как мне известно, своей возлюбленной. Поэтому давайте условимся так. Что бы ни случилось, это. я защищаю Диану, а вы защищаете госпожу Десен-Люк. Соглашение по делам любви, это по мне. Но, умоляю вас, никаких политических соглашений. Ну что ж, я вас очень хорошо понял, господин де Сен люк и вы можете рассчитывать на мою дружбу. А моя дружба состоит из трех вещей. Моего кошелька, моей шпаги и моей жизни. Благодарю вас. Я принимаю вашу дружбу. Но с условием, что я расплачусь с вами тем же. мне что это ложная тревога ваше высочество Долу оружие ну, дало оружие балваны простите монсеньор, но прием был не очень дружелюбный извините монсеньор, я думал это неприятель Ливаро Андрагэри Берак может вы наконец отдадите честь его высочеству Я рад вас приветствовать, господа. Рады служить, монсеньор. Мон господа, через полчаса мы отправляемся на рекогонстанцировку. Ваше Высочество, будьте любезны, сосчитайте, пожалуйста, ваших полчаса. Зачем? Ну, я прошу вас, хотя бы приблизительно. Ну, их не менее двадцати. Да, монсеньор, не менее. Ну, так что же? А то, что славные у вас бойцы, если их сумели побить всего три человека. Верно. Ну и что дальше? А дальше попробуйте выехать из города с этими вояками. Зачем же я выйду из города с теми тремя, что их победили? Логично, ваше впечатление. Господа, через полчаса мы отправляемся. Монсеньор, я, к сожалению, не могу вас сопроводить. Да, что такое? У меня опять разыгрался приступ лихорадки. А, ну тогда в постель. Да? Немедленно в постель, Бусей. Мне будет достаточно этих троих. Прошу вас, монсеньор. Прошу. Да об этом я не подумал. Да здравствуют трусы. Они умеют мыслить логически. Господа, вы представляете, сегодня утром прибыл обоз его высочества. Двадцать 22, 22 верховые Двадцать 22. Повозки, 40 мулов. И фургон с сундуками. сундуками? Они говорят, что в этих сундуках принц вез в город целых 2 миллиона. Два миллиона, господи. Господа, значит, принц достаточно богат, чтобы пойти войной. Против всей Европы! <связь> против всей Европы! <связь> Со смеху можно лопнуть, черт побери. Они же думаю, что принц ввез в город 2 миллиона, а он собирается их вывести отсюда. Для того и пустые сундуки. Да, герцог умеет прослыть богачом, а деньги, которые одалживают богачам, никогда не жалеют. <связь> <связь> вот и Анжер. Вот мы и дома. В замке? Герцог выехал на рекогностировку. А вы кто, сударь? Где у вас конюшня? Там. А ну. Эй, ты! Я граф де У меня... Срочные сообщения для герцога Ганжуйского. А его высочества сейчас нет, он вы. Я знаю. Оседлайн мне другого коня. Чем быстрее герцог получит сообщение, тем лучше. Выбирайте любого. А вашего я поставлю в стоило. Потому что если его не прислонить к стенке, он сейчас упадет. Я выбираю этого. О, сударь, у вас верный глаз. Вы выбрали лучшего. Сразу видно, что вы знаете толк в лошадях. Мне говорили, что этого коня подарил герцогу Анжуйскому господин Дебюсси. Его зовут Роланд. Это любимый конь сеньора. Сейчас он ездит на нем каждый день. А главное, сударь, конь необычайно умен. С его помощью вы легко отыщите герцога. Градо Монсоро главной ловчий Франции У меня срочное дело к Монсеньору В какую сторону поехало его высочество? Кто его знает, сударь? Монсеньор осматривает окрестности Они могли бы мне дать провожатого, чтобы он помог мне побыстрее найти Монсеньора? О нет! Я не могу ослаблять гарнизон города Его высочество строжайше запретил мне делать это Вот как? Значит, здесь небезопасно? Именно так, сударь, вы сможете найти монсеньора, расспрашивая по пути, как и всякий другой. Благодарю вас, совет недурен. Всего хорошего. Ты меня прямо к Меридорскому замку. Не туда поскакал его высочество? Я вижу, тебя действительно не перехвалили. Ну что ж, раз знаешь, дорогу вези. Пошел. Я тебя теряю на Давай будем уповать на милость Господа Бога. Не мою шпагу. Uh. Королевское высочество, герцог Анжуйский. Господа, я рад приветствовать вас. И хочу представить вам женщину, которой я уверен, будет украшением нашего общества. Она только что прибыла из Парижа. Как видите, не только первые рыцари Франции, но и самые очаровательные женщины покидают Лувр, поскольку мой брат-король-тиран превратил его в гнездо разврата и спуки. Здоровье, господа! Здоровья, восхитительный Габриэль. Мальчества. Да здравствует герцог конжуйский! Да! Да. Да, ну, наконец-то! У тебя такой вид, будто ты преследовал самого дьявола и загнал ни одного коня. Вы преувеличиваете нас. Дамы, обрати внимание, перед тобой самая балестительная и загадочная дама Парижа. Знакомым, Мансен? <смех> Я рада видеть вас, граф. Я тоже суда. Вы не сдержали свое обещание. Но единственное, что может оправдать творянина, не сдержавшего слова данного Даня, ваша рана, полученная в неравном бою. Сударь, не поверьте, никто из наглецов, помешавших мне выполнить данное вам обещание, не остался безнаказанным. Твоё здоровье, Бесси. Я пью за вашу счастливую шпагу, граф Я благодарю вас. Бог мой, если бы вы знали, как я сожалел о нашем несостоявшемся в тот день свидании. Ну, что поделаешь, И пути Господни неисповедимы. Я не сомневаюсь, господин граф, что ни один из наглецов, помешавших вам выполнить данное мне обещание, не остался безнаказанным. Но наши свидания и так и не состоят. И, сударыня, мне хотелось бы мечтать о таком счастье. Но воинский долг требует от меня полного самопожертвования, и я дал обед. воздержания до окончательной победы над Парижем. Вы поступили весьма опрометчиво. может остаться непокоренным. Кто там? Откройте! Проваливай! Ночью пускать никого не елена! Я граф де Монсуро, главный Ловчий Франции! Что-то вы не очень похожи на графа. Это почему? Тот был вверху, а вы пеший. Меня сбросила лошадь. Это правда, лошадка пришла одна. Что здесь происходит? О, боже! Господин граф, прошу вас, болваны! Что с вами случилось? Сударь, это правда, что моя лошадь вернулась одна? Да, господин граф, мы были очень обеспокоены, когда увидели лошадь бессадника. Особенно, монсеньор, которого я предупредил о вашем прибытии. Что же он сказал? Немедленно провести вас к нему, как только вы появитесь. Я больше люблю из дичи, которую сам. Правая. Это слова мужчины. Завтра мы поднимем всех кабанов в Меридорском лесу. Да, но для этого нам нужен главный ловчий. Любой клянусь дьяволом, пусть даже граф де Монсаро. Главный ловчий французского королевства – граф де Монсаро. Ну, да вот и наш главный ловчий небо к нам благосклонно. Не успели бы высказать желание, как оно уже исполнилось. Садитесь, господин граф. Монсеньор, я не сяду, прежде чем не передам вам одного чрезвычайно важного сообщения. Ну что ж, я вас слушаю. Направляется в анжар. Она почти не делает остановок в пути. Благодарю вас, господин граф. Вы, верно, слушайте мне. Садитесь. А, но садитесь. Господа, продолжим наш ужин. Садитесь с нами, граф. Вы падаете от усталости. Вам лучше справиться спать. Совет хорош. Господин Демонстр, если вы ему не последуете, вы рискуете заснуть прямо над своей тарелкой. Простите, монсеньор. Я действительно падаю от усталости. Напийтесь, граф. Вино вернет вам силы. Вино дает только забвение. Все-таки... За ваше здоровье, граф. Ваше здоровье, граф. За вашу завтрашнюю охоту. Ведь вы для нас устроите славную охоту, господин граф. Вы знаете эти края, у вас тут охотничьи команды, леса. И даже жена... А действительно, граф, устройте нам охоту на кабана. Да, да, да, завтра, да, завтра, да, завтра. Завтра. Давайте завтра. Вы не возражаете против завтрашнего дня? Бонсор. Я всегда в вашем распоряжении принц. Но я слишком утомлен для того, чтобы вести охоту завтра. Кроме того, мне хотелось бы объехать окрестности для того, чтобы выяснить что делается в наших лесах. И, наконец, вам надо повидаться с женой, не так ли? Но, я думаю, не сегодня, уже поздно. И, как вы знаете, теперь дороги небезопасны. Вы останетесь здесь. Благодарю вас, принц. человека, давшего обет воздержания, вы не очень сдержаны. Сударыня, я просто начинаю терять голову. Сударыня, я, я вас умоляю, не упрекайте меня, простите меня. О, Господи, вы не представляете, насколько вы сейчас жила. Я схожу с ума, сударыня. Хорошо, граф, я поверю вам еще Поверьте. раз. Поверьте. Мне нужно выйти. Проводите меня. Ваше Я хотел сказать, простите. Мне нужно пройти. О, Подожди. Что с тобой, бесси? Простите, сударыня. Но я вдруг понял, что я. Я не могу пренебречь обещанием данным моему Господу, ибо нарушение моего обета может привести к поражению нашего войска в предстоящей войне. Простите. изображать страсть, Бюсси. Но эта комедия дорого вам обойдется. Гонжуйского я разобьел перед господином Донорсовым целую комедию. Я уверен, что в парке он не узнал меня. Эй, любезный, О, господин граф, оседлай-ка мне Роланда. Будет сделано. Господин граф желает Роланда. А что, разве принц приказал не давать мне его? Нет, напротив, сударь.